Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают, Работают все, микрофоны. все микрофоны. Каждый может... Сказать, не, не высказал. Сказал. <плес> добрый день, добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете «Радионародная волна» на частоте 14.30 М99,1 ФН. На нашем веб-сайте radioNVC.com и на нашем YouTube-канале, также Radio ну, Начать хочу, как всегда, со слов благодарности нашим радиослушателям. По-прежнему поступают ваши пожертвования для того, чтобы поддержать наше радио. У меня не хватает достаточно слов, чтобы выразить вам свою благодарность. Это настолько трогательно спасибо вам огромное и низкий низкий поклон спасибо это первое второе вот информация поскольку в нашем штате принят закон теперь во все общественные места можно заходить только при наличии масок морды лица да а посему никуда не пустят ни в магазин ни там ни в какие-то mm -hmm. ну то есть могут даже не пустить э, поэтому э, есть необходимость в масках и похоже что это правило не не так скоро отменят оно похоже надолго мы еще к этому вернемся к э, закидонам нашего прикстера mm -hmm. так вот э, я сейчас назову номер телефона приготовьте бумагу и карандаш э, где вы можете купить недорогие маски там есть обычные хирургические вот такие знаешь mm -hmm. которые mm -hmm. да да <связывая> <связывая> а, ну, а есть <связывая> такие, которые КН 95, такие уже модерновые, многоразовые, так называемые. Так что, друзья мои, запишите телефон 847 827 71 00 847 827 71 00. А, вот маски двух видов. А, обычные такие традиционные хирургические, но простые маски и более сложные. Ну, соответственно, наверное, и цена меняется. Так что, пожалуйста, обращайтесь, покупайте, потому что никуда от этого не деться. Я не знаю, насколько это полезно, насколько это помогает. Это другое. Это вопрос. помогает тем, которые эти маски производят. Это сто процентов. вот Потому что, опять же, мнения разные по этому поводу. И специалисты высказываются с диаметрально противоположными. И самый главный наш специалист, если ты помнишь Фаучи, Буквально в марте месяце сказал, что это никому не надо эти маски носить. Вообще его удивляет, что люди даже не думая одевают эти маски и вообще не понимают, что они ничего не делают. Ну, в общем, как бы то ни было, Орол 1984 в полной мере, в полной. Ну, я тебе скажу честно, вот я у меня есть маска, да? Причем у меня одна маска в одной машине, ну, в моей машине, одна маска в машине жены для меня. Почему? Потому что я их одеваю вот честно, только потому, что иначе могут не, не пустить. Пусть... Поверь мне, у меня нет никакой надежды на то, что если не дай бог что-то, меня эта маска защитит так или иначе. Ну, Поэтому... как бы даже они говорят, что эта маска не для того, чтобы защит... <клев> <клев> все специалисты сходятся во мнении, что эта маска <клев> не для того, чтобы защитить тебя, а для того, чтобы от тебя защитить кого-то. <клев> ну, в общем, вот какая-такая ситуация. Ну да. У нас есть звонки. Давай, примем. Добрый день. Вы в эфире. <клев> Добрый день, Сережа. Добрый день. <клев> а, про маску я вам расскажу историю вещь. Вы сейчас смеяться будете. Дальше мне прислали на версию, но ну, не знаю, я пенсионер. И там несколько масок, а две маски было написано, можете использовать их, а 10-15 раз можно их постирать. А под низом написано, эти маски не предохраняют вас от инфекции, пользующие на свой риск. Как хотите да. вот так написано пирочка была наклеена да да да компания компания так сказать предусмотрела Все вариант, ряда себя что, безопасно. вы их не судили а то сердобольные адвокаты так с ворой и и начнут судилище редилище. Да, да, да. вот примерно такая ситуация значит ä, прикстер наш во первых он предупредил нас что переход через границу штата чего последствиями это опасно Опасно через что? Шт... И мне сразу вспомнилась советская граница. Мы там mm -hmm. просто стреляли, mm -hmm. если mm -hmm. через, говорит, а слава богу, смотри, ну какой да, прогресс демократ... <свят> демократы, какой прогресс <свят> <свят> они просто говорят, что нельзя переходить на... через через границу штата. Это опасно. Тебе это вспомнилось, а мне вспомнился джентльмены удачи. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи. <свят> Добрый, день. <свят> Добрый день. Добрый день. Добрый да, уже много месяцев эксперты говорили о беспрецедентном и безобразном противостоянии демократической партии с президентом. Так вот, в последнее время их не... риторика изменилась. Теперь открыто говорят, в Америке идет настоящая гражданская война. С одной стороны, демократическая партия, CNN, Вашингтон Post, New York Times. Ну, на самом деле, как бы вы говорите, то, что на поверхности лежит, это, ну, какая холодная, холодная, холодная гражданская война. что-то. Как стоит. ты думаешь, Нью-Йорк Таймс yeah. и Вашингтон-Пост очень сильно будут переживать по поводу потери, может быть, Пурлицевской премии? За то, что они три с половиной года врали mm -hmm. населению. А вообще, следовало бы отобрать? То, о чем сейчас Хотя говорит... бы официально да. Вот просто официально сказать ребята то не заслужили. о чем сейчас говорит анатолий а, подкармливая него трамперов подкармливая демократов которые голосовали за Обаму собирались голосовать за хиллари клинтон и голосовали за хиллари клинтон значит все средства массовой информации вдалбливали в неокрепшие мозги ложь Самую, что ни на есть стопроцентную ложь для этого они использовали высокопоставленных чиновников совет развед сообщества клеппер коми бреннан маккейб вот все эти люди Йейтс, сюзан райс саманта пауэлл все эти люди выскакивали как черт из табакерки на все телеканалы по несколько раз в день а еще этот человек со странной внешностью председатель комитета по разведке нижней палаты конгресса сша uh -huh. адам шифти шиф который в день 158 раз появлялся на и заявлял у нас есть неопровержимые доказательства того что трамп колудит с русскими с русскими колодит а вот сейчас э, достоянием гласности стали документы протоколы слушаний в, комитете, в этом самом фрикен комитете по разведке который возглавляет от самый фрикен адам шиф и оказывается что все эти официальные лица на вопрос есть ли у вас доказательства или факты или свидетельство того что компания трампа сотрудничала с кремлем mm -hmm. и каждый из этих mm -hmm. ублюдков простите нельзя такое слово употреблять но очень хочется каждый из этих официальных лиц но если при... приглядеться ублюдков под присягой говорит, нет у меня нет таких фактов у меня нет никаких этих ничего ничего и тут же выскакивал на телеканал и рассказывал совсем другую историю то есть половина населения америки оболванили причем они с радостью оболваниваются они по сей день. Вот если ты посмотришь, там есть русские новотрамперы mm -hmm. в Фейсбуке, идиоты кончены, уже все факты налицо, уже официальные документы, уже не просто там какой-то политик рассказывает, какой-то конгрессмен, который видел документы и говорит, что, э, ребята, все это ложь и провокация. Нет, то, что стало уже официально достоянием гласности, их все равно в этом не убеждают. Они все равно по-прежнему уверены, что Трампа в Белый дом посадил Путин. А теперь еще вскрывается информация, что, оказывается, коммунист-исламист Джон Бреннон скрыл информацию, развед информацию, добытую разведчиками, которая говорила о том, что Кремль помогает на самом деле Хилари Клинтон. Ну, было бы странно, если бы он эту информацию не скрыл. Да, но она у него была еще до того, как начали расследовать. И вот, и вот после всего этого.. Ну, один у нас есть хороший знакомый, юрист с экономическим образованием. Большим с высшим экономическим. экономическим образованием. Я ему говорю, слушай, это заговор, это заговор на лицо, ты посмотри. Какой заговор? Ну, что значит заговор? Один адвокат просто там исправил немножко имейл на картера Пейджа, что, дескать, он был агентом. Ну, для целого. него это нормально? Да. А какой это заговор? Ну да, когда все спецслужбы точно знают, что никакого сговора с русскими не было, и в то же время они толкают, толкают. Мало того, они открыли расследование официально. Они открыли официальное расследование и получили в -корт разрешение на прослушку компании Трампа. Хотя точно знали, что ничего за этим не стоит. Они сослались на досье Стила, который за полгода до этого давал показания в суде в английском дважды. И сказал, что он не может подтвердить ни одного пункта из этого вот досье mm -hmm. а на самом деле э, хиллари клинтон это вот э, королева принцесса это вот обожаемая демократами самая популярная демократка э, во всей америке заплатила бабла там ну через посредников mm -hmm. через юридическую фирму через э, fusion gps заплатили бабла стилу стил связался со своими братками в, в кгб фсб дескать пацаны есть тут такая тема давай-ка нибудь перетрем и да. посмотрим, посмотрим чем кгбшники впулили им туфту mm. получили за это тоже отказ стил эту туфту пустил в министерстве юстиции покойному маккейну и фбр mm. и вот все эти люди 4 application было подписано на разрешение шпионить за компанией трампа и все до одного из этих людей ответственные сотрудники спецслужб знали точно, что за этим ничего нет, кроме желания не допустить Трампа до избирательного, до президентства. И тем не менее, они пошли на подлог, они обманули Корт, хотя Корт рад был обманываться, как выясняется, mm -hmm. и получили разрешение. И вот при всем при этом, при всей этой информации, это уже не теория заговора, это я сейчас обращаюсь специально к нашему другу юристу с высшим экономическим образованием. Это уже не теория заговора. Если ты, конечно, если ты только CNN смотришь, там, Вашингтон Компост или Мэйли Дейл, может быть, там об этом не пишут. Ну, есть другие источники. Так вот, несмотря на все это, они продолжают... Потому что это заговор. Потому что у них одна единственная цель не допустить до президентства Трампа, после того, как он был избран, попытаться его свергнуть путем дискредитации, обливания его грязью, может быть, довести до импичмента, не получилось. Так вот наш юрист по-прежнему уверен, что это, что я говорю о теории заговора, что mm -hmm. на самом деле никакого заговора не было, это просто такое стечение обстоятельств. Так получилось. Так получилось. Но и есть процентов, наверное, 20-25 русскоговорящих. Часть из них просто традиционно голосует за демократов. Ну это понятно это такое стабильное такое, такое состояние тяжелое стабильное состояние да -да. а часть из них которые называют себя республиканцами но после ноября 16 -го года их постиг трамп джейнджман синдром и крышу свернула нахрен и вот они по-прежнему толдычат, Трамп, сволочь, гад, ну и еще какая-то часть украинцев, которая поддалась пропаганде. К сожалению, по сей день уверена, что Трамп друг Путина и Путин посадил Трампа. Друзья мои, ну нельзя же так. Это тяжелый случай. Ну нельзя так. Ну, уважайте себя. Ну, и... я тебе скажу, есть. Давай примем звонок, я потом. Да, добрый давай. день, вы в, есть, добрый э... день а, вы в эфире. Добрый день, добрый день, говорить, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Дорогие наши просветители, как вы считаете, вот этот третий пакет помощи, неужели мы... Трамп вынужден будет принять? Мы к этому То обязательно это же... Мы к этому обязательно вернемся. Спасибо. Конечно, чуть позже. Обязательно, об обязательно, поговорим. да. Ты Значит, понимаешь, у этого вот нашего друга общего ага. есть э, в подписчиках еще один вот такого типа друг? Я не буду называть его имя, это не важно, но он выходец из системы образования университета Дипол. Ну, имя, назову имя без проблем. Илан. Есть такой. Так вот, этот... Я не знаю, кто он. Я до сих пор не могу понять. Он одно из двух. Либо он подпевала нашему другу, либо он действительно вот так мыслит, так ход мысли, Когда сказали, что флину э, отменили обвинение э, ну вот министерство юстиции отменили обвинение флину у человека чуть действительно не снесло крышу он большими буквами написал но он же наврал ты понимаешь вот как этим людям как им можно что им можно объяснить и как им можно объяснить ничего не <звы> Это тяжелый клинический ты понимаешь случай. Министерство юстиции. Добрый день. Вы в эфире. Алло, добрый день. Да. Добрый. Э, у меня вопрос. Э, я хотел узнать, может, вы мне объясните. Я на сайте государственного смотрел насчет вакцины HR четыре шестерки если вы в курсе этого вы не могли вкрасно объяснить что это такое? Там, демократы пытаются прописнуть ну, спасибо за звонок анатолий если ты да, что да, об этом да это это просто очередная вакцина которая находится в разработке которая пока что еще не получила подтверждение но э, демократы расчет понимаете сейчас вообще нет ни одной передовой вакцины на которой бы можно было опереться. Что демократы делают? Вот они выбрали вот эту вакцину. И они сейчас донят на всех углах о том, что до тех пор, пока эта вакцина не будет полностью опробована и готова, мы должны держать страну в заперти. Вот они просто выбрали. Если бы эта вакцина называлась по-другому, они бы делали то же самое. То есть они выбрали вот эту цель. Если ты помнишь, вчера были слушания в Сенате, Uh, Они заслушивали Task Force, но uh, Фауч отвечал на вопрос да. и в том числе сказал, что нет никакой гарантии в том, что вакцина будет эффективна. Mm -hmm. Это его слова. Да. Это самого главного вот гуру, которого демократы периодически носят на руках то это, то то, в общем. Он сказал, что нет никакой гарантии, что вакцина будет эффективна. У меня возникает вопрос. А, ну, как бы вот ä, Прикстер, ä, Куома Фреду, Ньюсом и прочие там. Гредхам это э, Витмар. А, ну в общем э, э, левачье такое, махровое левачье mm -hmm. такое, прожженное. Они говорят о том, что нет, мы не будем открывать штаты до тех пор, пока не будет изобретена вакцина, пока мы всех не провакцинируем. А Билл гейт заявил, что идеально вернуться к нормальности может быть, бу можно будет после того. Когда мы провакцинируем весь белый свет То есть 7 миллиардов человек провакцинируем mm -hmm. Я попытался посчитать, сколько это денег У меня не получилось, у меня калькулятор mm -hmm. сгорел на. столько окошечек нет Вы понимаете, mm -hmm. за что бьются эти люди? Mm -hmm. В том числе и Фаучи из той же команды Они Друзья с Белым Гейтсом Билл Гейтс ведь не, не зря на треть финансирует всю эту а, вшивую организацию Которая называется а, Всемирная организация здравоохранения Во главе которой стоит Людоен. Поставлены mm -hmm. китайцами. Mm -hmm. Вы же понимаете. Не зря он туда миллиарды долларов пулил потому что он мечтает провакцинировать весь мир 7 миллиардов человек. Я говорю: калькулятор сгорел нахрен, пытался mm -hmm. посчитать, сколько это денег будет, не получил А у него есть суперкомпьютер. Вот. Поэтому тебе до него не добежать. Вот. Поэтому э, к вакцине я отношусь весьма, весьма скептически. Мое понимание на бытовом уровне, как. Обыватели. Ну да. Что такое вакцина? Вакцина это искусственное заражение. Да. Искусственное инфицирование. И, и я вовсе не уверен, что я переживу искусственное инфицирование и не переживу, так сказать, естественное это Да, это не смешно, но это правда. вот И причем они этого тоже не скрывают. Они говорят, что да, ну кто-то может там. А ты мне скажи такую вещь. Почему действительно, если уже на то пошло? Хорошо, вакцина это будем говорить так, это контролируемый. Процесс, способ, процесс и так болезнь, далее. Но то, что сегодня происходит, ведь это тоже контролируемый процесс. То есть происходит, э, как это называется, отселяктив. Э, Избирательная выбор. Избир... Процесс. То есть -то, селективный отбор. Вот. Селективный Кто-то кто-то прошел абсолютно бессимптомно Да. Кто-то т... тяжело т... прошел. Кто-то кто не, не прошел. Не прошел да. ну, так было всегда. Но Принято. самое интересное ведь то что когда-то ты вспомни вот давай уберем вот эту всю мишуру угу. политики была чума была, была холера исп... была испанка была испанка был туберкулез был а, этот а, как и называется ой, мамочки ну то есть а, примерно, же... примерно примерно каждые сто лет какая-то нов... какой-то новый вирус тиф, так... вот. тиф бубонная чума тиф. то есть что-то было люди те которые прошли становились сильнее те Помнишь, у кого ему пошла система... пословица есть, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Вот верно. и все. Вот же откуда оно все идет. Значит, ну, мы это с тобой понимаем. Но наш э, главный юрист с высшим экономическим образованием не понимает, что за всеми процессами, которые сегодня стоят, стоит политика. Или он делает вид, что не понимает. Он действительно, но он же не глупый парень. Нет, он очень толковый, он толковый парень. Он толковый парень, абсолютно все понимает. Но вот это вот нелюбовь к Трампу похоже мешает. Да, по-моему, да, да. единственное. Ну, бывает, страдает. Поэтому тяжело. Но при всем при этом, смотри, уже сейчас Фаучи говорит, что ну вакцина не всегда помогает. Дальше. А человек сегодня выступал врач, кстати, на факс, такой достаточно молодой мужичок, такой mm. бодренький, который сказал: Ребята, а кто вам сказал, что с одного раза вы все станете вакцинированы и иммунизированы? Вполне возможно, что понадобится 3-4 раза вакцинирование, Почему? то есть, короче. Ребята, вы нас к чему готовите? Вы готовите к тратить денег? Ну... Так вы скажите, сколько? Вот сегодня скажите, ребята, вы хотите выйти на улицу, на работу? Внесите в казну 200 долларов, допустим, да, ну, или сколько там, 2000 долларов. Внесите в казну, и мы вам дадим индульгенцию к тому, что вы можете делать, что вы хотите. Ну, почему это уже не сделать, если вы все хотите заработать? Давайте-ка принимаем звонок, а то люди пытаются, а мы не даем. Добрый день, вы в эфире. Добрый, Добрый день, меня зовут Исаак. Здравствуйте, здравствуйте. Мне сказали, сегодня сенатор э, Рованцон заявил, что таких дел, как Флинта насчитывается, и мы уже звонили лоэры, с и Они готовятся тоже подавать касацию. Но, однако, судья, который судья, он, он, судит Флинта, он собирает комиссию. Mm -hmm. Да, он не собирает комиссию. Давайте, Давайте да, да. Исаак, послушайте просто внимательно. Никто не собирает никаких комиссий. Это еще один повод дать возможность демократам облить грязью Трампа, его администрацию и всех тех, которые на эту администрацию работал. Никакая это не комиссия. Так Ни называемые к чему. друзья суда. Да. Просто, чтобы вы поняли, этот же судья, Эммет Салвен, он когда шел процесс юридический по обвинению Флына, поступило 25 заявлений от так называемых друзей Флына на то, чтобы его оправдать, на то, чтобы его признать невиновным. И вот этот судья отклонил все 25 касаций. Все 25. Ни одной не пропустил. А сегодня он собирает вот эти касации, но уже не друзей Флына, а не другов Флына. Вот о чем идет. это чисто э, такая политическая игра. Я только не понимаю одно, Серега. Вот ты мне скажи, неужели вот эта возня мышиная стоит доброго слова человека, который в такой позиции, как федеральный судья? Ну неужели его, вот эта вся ж, работа всей или всей его жизни. Все, вот Левис это... подсмарку А скажи мне, Я а судья, понимаю. вот большой друг Обамы, которого в Техасе, который посадил женщину на 7 да. дней, 7 тысяч, просто он большой друг... Ты, ты понимаешь, это вот судья с идеологией, угу. особенно с левой. Да. Ну, это катастрофа. А это знаешь, не, это, говорю, это перед... хуже, чем женщина с полицейским беджем. Они, да? они ни перед чем не становятся, Ни стыда, ни совесть. Нет, просто идеология. Как же надо вот. Ты посмотри, она вот Мы, мы хотим ну, да. задушить экономику, мы хотим закрыть все, чтобы все рухнуло к ядрене матери, чтоб Трампа не переизбрали. А она тут, видите ли, видишь, детей ей кормить надо, блин, ты не А давай, это развернем. давай развернем это на 180 градусов если бы республиканский судья а, уже бы да его бы уже олень, импичнули олень, 25 олень. раз во сне понимаешь вот, где республиканцы вот в чем вопрос вот, где вот, вот, вот это одна а, трагедия на самом деле я уже по моему об этом говорил что но ну, понятно демократы понятно люди без стыда без совести э, э, достойные ученики Алинского цель оправдывает средства mm -hmm. Ничь, ни перед чем не остановится чтобы достичь, достичь собственной цели их Позиция понятна. То есть я не то, что я ее принимаю, Нет, но она, она понятна, вызывает у меня да. омерзение, протест, но она мне понятна. Но республиканцы первые два года, 16-17-18 год, были в большинстве, uh -huh. в Конгрессе и в Сенате. И все это под их, э, так сказать, надзором происходило. Над Трампом издевались, как хотели, над всем его окружением издевались, как хотели. Эти расследования беспочвенные, безосновательные, кучу денег потратили. И все это проходило, когда Конгресс был под республиканцами. Uh -huh. Это значит, о чем говорит? Это говорит о том, что такие республиканцы, как Пол Райан, ну, еще там целая плеяда, потому что ты помнишь, после первых выборов, Конечно. там 40 с лишним человек да, да. сразу Слились на пенсию просто, пошли, да. потому что побоялись, рыло в пуху. Так вот, к сожалению, в республикан... Я об этом говорил, я говорю, республиканцы себя неплохо чувствовали в меньшинстве, продавая свои голоса, их это вполне устраивало. А, Билл Гейтс выступал на Факси после трейгауди. Гауди, и, кстати, Трей подзад пнул по поводу того, что... Он молодец, он сейчас здорово говорит. А где, говорит, он был? А, кстати, говорит, он и Райан, мы просили их дать разрешение на повестке, mm -hmm. чтобы прекратить, чтобы вытащить этих людей, yeah. которые давали за при, при закрытых дверях показания потом, чтобы спросить его, так, у тебя есть факты, там, типа, я не знаю, Коми, mm -hmm. Бреннона И Пол Райан, и, кстати, и Трей Гауди сыграли тут такую роль они mm -hmm. они похерили эту идею Конечно. они не позволили комитету там республиканским конгрессменам э -э воспользоваться правом выписывать повестки и это все сошел сошло с рук банде обамовской которая сидела в фбр в цру в министерстве юстиции mm -hmm. и они продолжали этот шабаш они продолжали травить человека за которого проголосовало 63 миллиона человек президента за которого проголосовала америка причем проголосовала америка а вот они говорят, а, за президента проголосовали дубы необразованные реднеки блин да потому что люди которые руками пашут на заводах на фабриках вы их продали политики их продали корпорации продали они отдали работу китайцам а на этих наплевали И китайцам мексиканцам и они это поняли единственный за последние десятилетия там я не помню сколько кандидат который вышел сказал послушайте америка first меня избирают президентом америки а не европейского союза или китая или там франции или еще чего-то поэтому я хочу чтобы бизнес вернулся сюда чтобы люди которые живут здесь получили работу а теперь вспомню такую вещь лэнди Грам. Который сегодня так красиво все поет. А знаешь, почему? Потому что Микейн умер, я понимаю. Нет. Его, Нет. его отпустили. Нет. Потому что выборы. Ну, В да. ноябре он должен переизбраться. Ты понимаешь? А, все, да, у нас реклама. Мы да, заговорились. Да, да, Извините, да. друзья, буквально через пару минут вернемся. И обязательно продолжим никуда не уходить. И с вами будем общаться и принимать звонки, и отвечать на вопросы. Возвращаемся в программу «Народная трибуна» и, наверное, начнем с телефонных звонков. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло? Да, пожалуйста. А, здравствуйте, Севадельфия вас беспокоит. Здравствуйте. А, Сергей, я хотел сказать, знаете, вся проблема этих демократов, что для них же не коронавирус важен, для них важен другой вирус, имя его Трамп, и уже четыре года они никак вакцину не найдут. И вся эта проблема сегодня обострилась. Раз? Такое, да. раз. Слышите меня? Да-да, конечно, конечно. Второе. Я э, действительно стал сомневаться в лучшем образовании, которое давали в СССР. Почему? Потому что, как вы сейчас сказали, 25%, э, окажется, думают иначе, чем мы с вами. Так, у них остались куриные мозги. В СССР они, конечно, сидели в конструкторском бюро, может быть, там кефир пили, хорошо, рот не открывали. А здесь они вешают лапшу своим согражданам. Они здесь вообще, кефир пьют, голова не работает. куда ведет эта э, марксистская, коммунистическая, социалистическая идея? Mm -hmm. Радует только одно, что есть 75% других у которых все-таки мозги не испорчены. И они понимают, откуда они приехали. И хорошо понимают, куда они приехали. И они увидели весь этот ужас сегодня, который творится просто на наших глазах. Сегодня точка отчета. Либо мы пойдем в сторону прошлого, либо мы пойдем в сторону настоящего. И если это люди не понимают, пусть они на минуту перед зеркалом встанут, посмотрят себе глаза и спросят, как они там жили, и что они вообще знают о Советском Союзе, о коммунизме, о социализме, о небожителях, которые нами управляли. Это э, все, я выливаю. Так, э, меня радует, что все-таки есть такое радио. Как Чикагская радио, где абсолютно адекватные люди, трезвомыслящие, образованные, стараются просветить этих недоучек, этих юристов с экономическим образованием, этих юристов, которые здесь что-то получили, и они продолжают вдруг смело говорить о том, кто такой Трамп. А они не стоят даже его, я не знаю, ни мизинца, ни волоска. И это не потому, что с любовью к Трампу я просто за здравый смысл. Белое есть белое, черное есть черное. А то, что разведка творит, так я хочу вам напомнить, а вы, а вы это, об этом знаете. Еще Джач Наполетана когда это все началось, высказал такую идею, и он, кстати, сказал, что меня за это еще будут бить, да, что... Весь этот процесс разведки был сделан через третьи страны, чтобы запутать это все и для них ужас, что все-таки это распутывает, это радует, что хоть какая-то маленькая сила все-таки борется против этой, этого мракобесия, которое мы сейчас наблюдаем, потому что это невозможно смотреть, слушать, наблюдать, потому что это противоречит всей идее создания этой страны. Это 100%. Абсолютно. Я думаю, что вы согласны. Конечно, согласен. Че человек... Нам все время говорили там, что и мы знали, что страна это дает каждому возможность достичь того, чего он мечтает. И вот появился человек, который вдруг действительно хочет. У меня книга 1986 -го года стоит Трампа, где он еще тогда писал «Америка Ферст». Да? И вдруг он выскочил. И вдруг, вдруг из этого болота бюрократического вышел не тот человек. С другого места вышел человек, а с болота с их него никто не, не, не вышел и все, и топят, и топят, и топят на всех уровнях, на всех. Это же, я не повторяю что-то новое, вы все время об этом говорите. Да? То есть сама идея достижения чего-то здесь – ставится под сомнение, потому что бюрократия пронизала эту страну, она больная сто процентов, больная коммунизмом, социализмом, либерастами. Ну дальше я не хочу уже говорить. Спасибо, вам... спасибо вам большое. Спасибо. П спасибо. Сильнее Очень... это уже это это просто это ужас. Да. Чит, я жду. 4 ноября и вся действительно сильнее больше волнуюсь чем раньше в первый раз да. потому что это уже как говорят на украине за нато это уже перешло все границы Да. Мы, как... а мы знаем вот. пословицу что за НАТО, то он здраво да да мы знаем потому что все-таки мы не не имеем я думаю что куриные мозги остались у тех 20 пяти процентов которые на других радио в чикаго кстати вот здесь в филадельфии пытаются рассказать какой трамп идиот примерно так да, вот с спасибо ва с вашего большое. чикаго да, Ой, которых которых видно на вашем эфире они не бывают да? они здесь на филадельфийском радио пытаются рассказать какой он идиот и все что он делает это идиотист и это говорят юристы да да да да спасибо, да, да. спасибо огромное, огромное. и дальше спасибо очень большое. приятно что в филадельфии нас тоже слышат и понимают спасибо вам спасибо, спасибо. ребята за ваше радио спасибо, спасибо большое ну, оп. да оп. по поводу коммунизма социализма это трех трехтриллионный бил. Трехтриллионный бил, который предложила Нэнси пелоси там 1800 что ли страниц. 1800 страниц. Значит, а, они позаботились о всех в этом биле. Они позаботились о китайцах, о нелегалах, о Planned Parenthood, о, о американстах. 60 с лишним раз упоминается каннабис. <cannabis>. То есть они а, а, ну правда они немного хотят дать денег семьям там скажем шесть тысяч долларов на семью до, Филёжи, до сравнению до... с тем подожди, что подожди, они подожди, подожди, до 6 тысяч долларов на семью чтобы они могли пойти за угол там в магазин и купить травки покурить с этой целью дается все в общем лоббистам, миллионерам всем всем всем предусмотрели на поддержку малого бизнеса порядка 100 миллиардов из трех триллионов порядка 100 миллиардов на поддержку бизнеса триллион этим засор, этим э, выдающимся гением Прицкеру Шмидкеру э, Куома э, и Нюссому и там еще в, в этом Господи в этой в социалистической республике э, Регон в общем э, людям которые разворовали деньги ну не то что они там взяли сказанные украли и в карман положили нет они разворовали в том смысле там раздали заказы какие-то там подписали контракты с июня вот со, со своими командами А те в свою очередь им дают денег миллионы долларов на избирательной кампании ну, все равно разворовали считай то есть за наши кровные деньги они купили себе а, так сказать поддержку получили денег выбрались и продали нас потрохами китайцам малайцам шмалайцам на в общем, все, что хотите. И вот э, в этом билле триллион долларов предусмотрен для таких, как Прицки, чтобы они еще больше поворовали. А, и они говорят, что работать не надо. А нахрена работать? Мы вам дадим, мы не работаем. Вот вам двушка в месяц. Да. Идите на выборы. Голос, голосуйте, голосуйте за, за нас. нас. Работать Всё? не надо. Зачем работать? Мы позаботимся. Медицину мы вам сделаем бесплатную. Денег мы вам дадим. Сидите, не работайте. Мне хотелось бы, чтобы кто-нибудь... Ну, то есть люди-то, понятно, получить денег в этой ситуации, когда 20-30 миллионов человек, более 30, потеряли работу, я их понимаю, они, mm -hmm. они на что-то жить должны. А еще те, которые потеряли бизнесы, я не знаю, до сих пор можно ли там были какие-то заморочки что вроде разрешили на подавать на пособие по безработице для uh, self-employed да, да, да, да, да. а потом оказалось а там потом не так как не так все просто попробуй добейся этой штуки в общем я людей понимаю которые с радостью принимают, потому что от безысходности знаешь, людям, ну, Сереж, нормально Это нормальное человеческое... Это инстинкт самосохранения, Абсолютно. понимаешь? Да мне уже пофиг, кто мне даст эти Абсолютно. деньги, демократы, республиканцы. Абсолютно. Мне семью надо кормить, понимаешь? Абсолютно. Вот на что это все рассчитано. Но они-то, мало того, что они как бы покупают голоса таким образом, они mm -hmm. же меняют полностью страну. Да? Они меняют избирательное право. Они меняют... Сережа, а изменения стоят денег. Они меняют изми избирательное право в этом, в этом били. Они меняют иммиграционные э законы в этом били и так далее. В общем, там, там столько, там такая лево-радикальная адженда заложена в этот бил. То есть большевики идиоты в свое время. Ну, правда, их поддержали вот такие образованные юристы. Мне дворянство там юристы такие голубая кровь вот как у нас на норшоре вот живут там mm -hmm. вроде люди не последние так сказать yeah. не не реднеки а поддерживают это идиот там сама морозов он есть был там в, в, в, в, на, на заре революции то есть интеллигенция поддержала прогрессивное движение потом правда на столбах болтались о и вот это вот это народ забывает Абсолютно. что произошло вот с этими подгавками? И... они историю не учат ну, и... поэтому в школах историю не преподают поэтому в школах им сказки рассказывают о, о процветании при социализме о справедливости этой системы поэтому количество дебилов на квадратный акр просто поражает так вот все это заложено в этом законе я уверен что э, навряд ли он про Меня мне на может я слишком уверен в республиканцах нет в таком виде он не пройдет. Но, значит они сыграют тогда другую мульку вы посмотрите как эти проститутки населены нмс нбс cbs нью-йорк таймс вашингтон компост будут 24 часа в сутки 7 дней в неделю рассказывать какой трамп злодей какие республиканцы гады и негодяи мы хотели помочь мы 3 триллиона денег хотели дать вам народу который сейчас страдает а эти сволочи они за зарубили этот бил хотя в этом били я еще раз говорю на поддержку малого бизнеса 100 миллиардов из трех триллионов значит я сегодня слушал э, по дороге на работу, слушал э, нашу WLS. Uh -huh. да? Ну, слушал я, потому что там Крис Плент, потому uh -huh. что там раш но в промежутках там дают новости местные, да, local news и так далее. Значит, вот даю всем наметку на то, как вам преподносят вот этот вот мусор, про который говорит Сережа. Значит, объявление шло так. Сегодня в Конгрессе обсуждается вопрос о трехтриллионной милли... помощи населению, малому бизнесу и безработным для того, чтобы как-то поддержать это население в наше тяжелое время. Я цитирую, я специально запомнил эту формулировку. «Вот так вам преподносят мусор». Под, под видом которого вам будут говорить, что как? Вы посмотрите, мы, вон, Нэнси вам же сказала, что все должно быть по-честному, мы должны заботиться о нашем народе, мы должны заботиться, и вот, пожалуйста, и вот вам, республиканцы, которые так против, оно так и будет, так и но, будет. ребята, есть, было, было, есть и будет. пользуйтесь своей, прошу прощения, но, башкой, но, но, К сожалению, когда 20, вы это слышите. 25% русскоговорящих, которые, но мадер вот, будут голосовать за демократов, они этого не хотят понимать? Нет, они хотят будут. понимать, они специально Может. это делают, потому что вот эта двушка денег на семью, понимаешь, для них это решит вопрос. Может быть, а кто-то ну то есть люди у, у людей как бы нет, но ну, этот мотив непонятен то есть люди действительно оказались причем это удивительно они сначала заставили закрыть mm -hmm. а теперь они муссу солят и рассказывают историю о том что безработных столько, то, как будто как будто это вот знаешь трамп что-то сделал mm -hmm. и началась безработица и просто человек, да, экономика упала человек 3, и безработица человек три года восстанавливал экономику причем достиг колоссальных результатов все это вынуждены признать даже это там слабоумная на вынуждена он признать один раз что но ну, действительно экономика такая такая вот человек три года строил экономику выводил страну так сказать на передовые позиции ситуация менялась за многие десятилетия впервые начала расти заработная плата причем в самом низу начала расти и причем внизу она начала расти быстрее чем вверху ну, потому конечно, в абсолютном цифрах разные, там, кто получал миллионы, ну, кто получал там, 20 тысяч. Понятно, что абсолютная цифра разная, но в процентном отношении те, кто внизу, у них зарплата росла быстрее, чем те, которые наверху. Это за многие десятилетия. И раз в, там за шесть недель грохнули все. Уже и так все грохнули. И на этом не останавливаюсь. А ты мне скажи. Тогда ответь на мой вопрос. Почему? Секунду. Почему он сделал так? Нет. Почему мы обвиняем во всем демократов, что они обвалили эту экономику, они закрыли страну? А республиканцы где были? Где были республиканцы, которые слушали того же Фаучи, которые слушали ту же Беркс, у которых не было достаточно... Сейчас, отвечу. Сейчас отвечу. Давай, расскажи. Значит, мне. на самом деле я думаю, что Трамп понимает, какую роль играет Фаучи. Так. Я и, думаю, что он понимает. И и если он его уволит, uh -huh. а на сегодняшний день Фаучи, самый популярный человек в этой стране, посмотри рейтинги. Если бы он его уволил, так. то это вложило бы в руки Шифа, uh -huh. Недлера и Клейборна так. и Пелоси такую козырную карту. Какую? Толпа то дебильная. Народ -то Какую? Так, как, вот как скажи он... Они бы им объ... Смотри, он они... коми уволил. Они уволил. бы Они бы объ... Правильно, и расплачиваются и... за это. Да, но он расплачивается, но тем не менее все шло нормально. Толик, Объясни мне такую вещь. Почему сделали из одно, из двух врачей самых главных людей, самых главных людей в Америке? Про, Правильно кто? Правильно говоришь. Кто? Мидия, ты, ты посмотри, Толь, ты посмотри на, на реакцию людей, на публику. Общественное мнение, так называемое. Да. А публика, знаешь, что спрашивает? И, и причем так, когда э, выходит Пилоси, Шмолоси и прочие дегенераты и говорят о том, что Трамп не прислушивается к специалистам, не слушает специалистов, не, не специали mm -hmm. этот давал показания, выступал э, Фаучи, и он задает вопрос: скажите, а Трамп вот э, не слушается вас? Mm -hmm. Нет, вот я сказал, что надо там закрыть то, -то он закрыл. Mm -hmm. Я сказал, что надо. Они на это внимание обращают. Они все равно толдычат свое, они вбивают в эти мягкие головы эту идиотскую мысль. Отсюда вопрос. Если они все равно толдычат, почему нужно было ставить Америку на колени? Смотри, еще раз. Мы боялись Я терроризма, понимаю, мы боялись социализма, мы боялись коммунизма Толь, китайского, японского и так далее. Толь, и что? Толь, но этот шабаш пошел ведь по, всей, по всему миру. Ты посмотри даже и все остальные ради того и остальные страны ради того, никто чтобы... фаучи не слушал и нет, страны нет. выходят из кризиса все остальные страны европейские страны ради того чтобы избавиться от трампа закрыли нахрен свои вот. страны вот. потому что вот. для них он такой же враг он же и кислород перекрывает он ну да. америка first да да да да звонок давай. давай добрый Совсем день не вы не в эфире вот добрый день только это зорик а, да, послушай да. я тебе просто хочу сказать Мое мнение. Страшнее, чем коронавирус, заболевание мозга у людей, которые поддерживают демократов. Да. Мне кажется, что это клиника. Абсолютно. А, а насчет Фаучи, я тут на Фейсбуке был так меня за то, что я репостал пост нам против, ну, который Фаучи да, критиковал, да, да. они мне на 30 дней закрылись. Ну, естественно. <смех> так что ничего. Просто коронавирус это ерунда. Вот заболевание мозга клиническое. Это не лечится. В большинстве, в большинстве граждан Америки, ну не в большинстве, в меньшинстве. Да. Вот Значительно От этого вот серьезная проблема. Да, да. согласен. Сто Спасибо, спасибо Зори. Добрый день. Добрый день. Я пыталась вчера слышать, слушать, как Эту, как, как этого Фаучи допрашивали, это было невозможно. Они просто его клевали, они его забивали, они давали ему сказать то, что он хотел сказать. Они просто вели свою линию, красили да или нет, да или нет, и все. Он пытался объяснять, он пытался говорить, он пытался хоть что-то, хоть как-то. Он совершенно... Они представляют его мнение, по-моему, с точностью да наоборот. Понятно. Да, спасибо. А... да. спасибо. Все, больше. к сожалению, времени больше не осталось. Друзья мои, еще раз всем Всем, кто а, поддержал нас, в том числе и материально, спасибо огромное. Дает нам возможность каждый день выходить в эфир, общаться с вами, обсуждать какие-то темы и, может быть, может быть, как-то продерживаться. Как Дает да, да, какую-то надежду. Ты знаешь, я вот помню, как лежал в госпитале накануне выборов в шестнадцатом году, и там этот CNN, блин. Да. И у меня такая то я, я я не знал что мне делать куда да, да. деваться. как бы спать не могу оно идет и идет такая и вот это все выливается выливается у меня крутила крутила крутило, и потом уже конечно я когда вышел на свободу отдался и поэтому мы может быть для кого-то являемся вот этим серегом две недели на корабле я слушал cnn две недели спасибо друзья